Ты не хочешь, и дальше? Не ворчи сестренка, в такой вечер грех ворчает. О, уже обещаю. Сереженька, я тебя умоляю, пойдем спать. Сначала все ты не можешь когда опаздывать. А ты по-прежнему боишься? Конечно, тебя? боюсь. Но если вчерашние дня, ты уже не знаешь. Это ничего не значит. Я ее буду бояться через 10 лет, через 20 лет, даже после смерти. Здравствуйте, Сергей. Да. Я буду танцевать, танцевать, танцевать. Да. Я не пропущу ни одного глаза. Вот она, что да, такая хорошенькая. <музыка> Почему она меня так пристально смотрит? Машенька сказала, мы с вами похожи. Чем? Характером. Она говорит, что вы такая же, как я, упрямая. Может быть. Знаю, вы едете в деревню, учитесь встать. Вы это тоже знаете? Я осуждаю. Что? Ваши намерения благородны. Хорошо пить. Мамашенька бронила, что я плохо. Что, вы удивительный пить. <музыка> Смотрите, ночь-то какая. Люблю тебя, Петра Творения. лечение, береговой ее границ. И как вы решаетесь от такой благодати, в А ради там так плохо? Нет-то чего же? Ведь нашего брата за тяжкие преступления, как бы добровольно. Значит, вы сильные. Ой, что вы? Там очень нужны учителя. И никто туда не хочет. А я. Мечтаю, я буду учить детей. Вы знаете, мне кажется, что если человеку долго внушать хорошее и делать это от чистого сердца, то любой, даже самый плохой человек перемене. Только надо непременно от чистого сердца. Не смей. Я не смею. Ваша убежденность мне по душе, дай Бог, чтобы сибирские злые ветра не вырвали ее с корня, не согнули, не заморозили. А как же? Лишение для меня играет роль мамы, И потом сознание, что ты не один, что ты делаешь это для людей. и бейзень, А край там богатый, богатейший край. Пройдет несколько десятков лет, и на месте соберены жалких деревушек вырастут большие города с широкими улицами, по которым будут обновать экипажи или какие-нибудь удивительные машины. И, может, статься едете вы в деревню, а годам к сорока окажетесь городской шитилицей. Только будете окать по-сибирски. Пойдем, поскорей, поторапливайся. О чем вы думаете? Мечтаю. Что если? Такая вот милая девушка, и она бы так полюбила меня, что согласилась бы ждать долгие годы, и где бы я ни был, я бы верил. Нет, я бы твердо знал, что она любит меня и ждет всегда. Редактор Чережу арестовали. Ребятишек очень, значит, надеющие. Да что, дело хорошее. Да только вряд ли. Кто вряд ли? А то вряд ли, что людям дело делать надо. Мы нажили. Нам работники нужны. А я не согласна. Своего согласия никто не спросит. О-о-о! не руками, выписывает. буквы А ну конечно, какой дурак больше гости с от нового завтра школу, но только вряд ли, с навернее. Ну? Ну и учитель. Маленькая. А что с нее и взять-то? Город, он и есть город. Хе, и без валенок. А у них милый в городе срода так. Понятно? Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Так надеюсь. Ну, надеюсь. Надеюсь. Ну, надейся, надейся. Топить, что ли? Топить. А может, не топить? Егор вот, Петрович, каждое утро ты будешь топить в классе печень. Я отменю свое распоряжение только в трех случаях. Когда не будет дров, когда настанет весна или когда, не дай бог, сгорит школа. Это что же она за такая? Это, Егор Петрович, глобус. Изображение планеты нашей. Земли. Ты знаешь, что земля наша вертится? И куда же она вертится? Вон он с женой разговаривает. Стой! Почему никто не заступится? Убьет. У него сила. Он лошадь, застрянет в воздух, Сейчас распыдет, а сам углоблит. Сила! Куда? Куда? найду а ведь найду, слышь! Пайк! Пайк, говорю! Я? Я учительница. И этого безобразия не позволю. Слышите? Я. Уберите его. Уберите его. чтобы завтра дети были в школе. Я начинаю занятия. Но как мне трудно. Но я должна с ними дружить. Ведь мы же договорились. Господь, делай так, чтобы ему сейчас было хорошо. И чтобы он не думал обо мне. Вот еще оно с меня удочкой. Просто меня маленькая. Состарица. did so what's mommy Надеюсь всех, надеюсь их. Как вы решаетесь от такой благодати сидеть? Но ведь туда целают нашего брата за тяжкие преступления. А вы добровольно. Значит, вы сильные. Ваша убежденность мне по душе. Дай Бог, чтобы сибирские злые ветра не вырвали ее скот, не согнули, не заморозили. Что ж, дети, начнем урок. Да, начнем урок. Прежде всего, дети, познакомимся. Меня зовут Варвара Васильевна. Повторите мое имя. Скажите мне, как вас зовут. Но прежде чем ответить, каждый из вас должен встать. Разговаривать со старшими нужно стоя. Поняли? Поняли. Поняли. Ага. Поняли. Ответь мне ты. Как зовут тебя? Чей ты сын? Я проф. Воронов. Горщико сын. Понятно? Ага. Как здоровье отца. А че его? На мокруше камень не счет. Садись. А тебя как зовут? Саганков. Ефим. Пригладь вехры. Сорись, Ефим. А ты, Чей? Иван Зернов. Садись. А ты чья? У Дуня. Садись. Прежде всего, дети, я поздравляю вас с началом занятия. С сегодняшнего дня вы не просто мальчишки и девчонки. Вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотны. Я расскажу вам, почему день сменяет ночь, кто живет за морями, почему дует ветер, куда текут реки. Я научу вас мечтать. Отвечай урок. Тихотворение Николая Алексеевича Некрасова. Настасьина. Фарвар Масиидни, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Фарвар Масиидни. Здравствуйте. Как сынок мой? Проб, очень способный мальчик. Его в гимназию надо дать. Гимназию. Нам работник нужен. Мы на жизнь. До свидания. Зашла бы Сашенька покушать. Спасибо, зайду. Заходи. Дима, Сань, здравствуйте. Здравствуйте, Васильевна! А где Дуня? Варвара Васильевна. У Дуни Остроговой нынче ночью изба обвалилась. Селенка придушила. И Мишка. Идем, идем с кем старином. Учительша! Варвар Васильевна, уж не убежать, заходите ко мне, прямо ко мне. Спасибо, я только сначала к Острогу вам зайдусь. Да здесь жить нельзя. Знаму нельзя. Обвалится скоро. Знаму провалится. И вас всех придавит. Знаму придавит. Нужно новую строить. надежно. где же нам? ведьмы. Вам помогут. Вам... Должны помочь. Кто? Я... Эй, не а, -а, а, Милости прошу. Думал, не придет. А не придет, пукает. Потому я старатель пухов человек простой. Я за образование, но не хватит я молода, молодёженька, прошу. А я молода, молодёженька, здесь мива была. Будут ли они тяжели? А не будут. Не будут. Я думал, вы не придёте. Повидите. Да что вы. А что, мы люди тела строгого туда. Там несчастье. Вверх. Великий грех, престольный наш праздник, несчастьем душу обращается. Никаких несчастьев нынче. Веселись душа. Выпей со мной, Варвара Спасибо, я не пью. Никакого полного права. Пей. Я не пью. Варвар я образованию поклоняюсь. Ты не глядишь, что у меня борода с ворота. Зато золото есть, денег полный карман. Вот они мои мармулетки, огромные, заработанные. А вот что жгу на твоих ладах? Спички. Сейчас начнется. Ах ты, Катенька, распузатенька, О другу брови мазала, На улице бы за чёртой. Ты думаешь, ты один был? А все остальные? Ели мы? На, еду, стреклятый. Крёш, давай. Один, а ир, вот, да, обкаянно а а я еще. <говорит> богатые и щедрые люди. Не думайте, что я хочу равняться с вами. Вот, вот вот, мое жалование 15 рублей. Вы бы меня, конечно, осмеяли, если бы я вдруг потребовал спички и сожгла бы эти мои последние рубли. Мне очень далеко до вас. Все же, все же я не могу восстать. Я решила их потратить. Отдаю их на постройку дома Остроговой. Ой. Вот это по-нашему стаканом. <связь> Наша, по-нашему, для такой нежалкой Катеньки люди жертвуют 20 рублей. 25, 30, 40, 45, 60, 60, 50, 55, 60, Я 100, 100, 100. Что больше? Новый дом. Написано правильно. Садись, Боб. Дети, когда мы кончим курс обучения в нашей школе, я поведу Боба на экзамен в гимназию. Он обязательно выдержит экзамен, потому что он самый лучший наш ученик. Знаешь. А я буду за дверьми. Прошу залп. Ты все хорошо знаешь. Ты очень хорошо все знаешь. Я здесь. Что? Тебя выгнали? Нет, я первый решил задачу. Воронов про сын крестьянина деревни шатры. А Румыбска Экзаменуется впервые. Воюли, вели? Как мой ученик, проф Воронов. Какие у вас нет? О, способный. У него по всем предметам одинаковые отметки пять пять Но гимназия, это не для него. Он не будет учеников. Почему? А кто будет за него платить? Я полагала, поскольку у него редкие способности. Он мог бы на казенный счет. Ну, предположим, что даже вам удастся этого добиться. Но я лично не могу допустить, чтобы в уверенном мне учебном заведении дети нищих и миллионеров сидели на одной скамье, играли в одни игры, беседовали. Они с вами общались ежедневно. Я противник либерального подхода к этому вопросу. Ну, позвольте. Очень сожалею на мое убеждение на страже государства. Чистим, Василий, я ответил на все вопросы, я ничего не забыл. А когда читал стихи, они меня хвалили. Я решил задачу раньше всех. Почему? Почему они меня не приняли? Я не пойду домой. Я хочу туда. Я хочу учиться. Понятно? Не надо, не плачь, ты будешь учиться. Придет такое время, слышишь, Рон? Не надо че. Пойдем. Что ж, дети, начнем урок. С сегодняшнего дня, дети, вы не просто мальчики и девочки, вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотными, а потому сильными. Вас не смогут обмануть злые люди, потому что вы будете многое знать. Очень прошу звонить. Очень прошу, звони, пожалуйста. Не могу. Время не вышло. Время давно уже вышло. Да не вышло. вышло. Да не вышло. Умоляю тебя, звони, пожалуйста. Я не могу, чудак ты человеку, Варвара Васильевна. Характеру хочешь, я Ой. перед тобой на колени ну, старую. Что ты? Что я Божья Матерь? Время выйдет, позвоню. Значит, мил человек, отказываешься. Звонить? Отказываюсь. срок ссылки, дорогая моя. Когда я увиделась в они тогда совсем маленькие были. Я подумала, это мои сёстры. Я вижу, вы совсем обжили. И друзья у вас, и сестры. Прошло ведь целых три года. Вы думали обо мне? Конечно. Ждали? Да. Спасибо. Спасибо, любимая. Как я мог без вас три года, и под тюрьмой, а Впрочем, у меня была большая радость, я узнал Ленина. Кто это? О, это великий революционер. Это могучий ум и огромное сердце ларенько. С ним яснее цель и решительнее борьба, вы понимаете, вдохновение. Я вас непременно с ним познакомлю, и вы будете его солдатом. А он? Что а он? Огонь отнесется ко мне. Конечно, он вас полюбит. Тем более учительница в глушь уехала. Что с вами, Варенька? Я Тишки. Вы никуда не уйдете. Мы обвенчаем. Варенька, мне всегда грозит опасность. Сергей. Где бы Вы ни были, что бы с Вами случилось, я всегда с Вами. Спасибо, родная. Спасибо. Пусть будет Скорее завтра мои подружки наградят меня и песни нам будут петь. из огня выхватил, и спас бы. Я вижу, вы тут за три года покорили всех, варить. Ну, что вы. Просто я учу их детей грамотно. Ну, их что можно делаю. И они тоже для меня стараются. Видите, пир нам устроят. Ну, сначала, конечно, не просто было. Чужая им была. А теперь даже Окость стали. Помните, я вам Однако пойдем поскорее, поторапливайся. Не сразу, не сразу, я так не могу. Вокайте. Нет, это нехорошо. А ну, папа Красивочка, ударь. Все до мельчайших подробностей. И как мы кружились. И как стояли уколонны рука в руки. У меня кончился срок ссылки. Ничего не знаю. Приказано арестовать. Собирайтесь. Yeah, Работай, да не трус. вот за что от тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, Не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай. Почему опоздал? Не было целого. Иди, садись. Что случилось? Ты же знаешь, что еще нет перемены. Нет, есть перемена. Всем перемену сделали. Царя скинули. О! Перемена! именно правительства. Ленин в подполье. Но он будет руководить съездом. Начинается пора великих битв. Вся страна поднимается, Варенька. Ну теперь расскажи ты, что думают, что говорят вот у вас крестьяне. Да разная. Буков, например, бежен. Воронов радуется, а строго доволен. Ты должна рассказать крестьянам, что такое советский, кто такой Ленин, за что он борется. Извини меня, Сереженька, я все освою. Ведь тогда дети крестьян смогут учиться в средних и высших учебных заведениях. Конечно, Варенька, конечно. Значит, проф. Воронов будет. Обязательно, баренька, обязательно. Все пути для него будут открыты. Выбирай любовь. Вы еще удивили мир, баренька. теперь не дети стали. А для меня вы все те же дети, которых я грамотно учила, уму наставляла, вместе с вами мечтала. Будет время. Время это пришло. Широкие пути открылись теперь для вас. Выбирай любой. А вы знаете, что недавно в Москве сказал товарищ Ленин. Что сказал товарищ Ленин? Товарищ Ленин сказал, главное сейчас для вас учиться, учиться, и учиться. Двери всех училищ открыты сейчас для вас. Иди, учись. Проб. Помнишь, как восемь лет тому назад ты плакал, когда тебя не приняли в гимназию? Теперь тебя примут туда, как самого дорогого гостя. И ничего, что ты беден, теперь это не позор. И ничего, что тебе уже 18 лет. Я всегда помогу тебе. Не гневайся на меня, Дуня. Если он любит тебя, он вернется, и вы поженитесь. Вот я ждала жениха три года. И все помнят, как он пришел, как мы венчались и гуляли в этой самой избе. И теперь я снова жду и знаю, будет день, он придет. Ну, проф. Какое большое, какое прекрасное село. Вот ты доехал. Дорогой мой, Сережа. Хорошо. Снимите меня на землю. Главное, что вы нагнали меня. Я все жду жду. У нас тут на той неделе кто-то слух пустил. Будто тебя видели. Но я, я просто поверить бы И вдруг эта телега. Варенька, Ты со мной. Значит, все, как я хотел. Я взглядываюсь на свою жизнь. И не краснею. Своей совестью я не жалел сил для счастья людей. Я был коммунистом паренька. Верность нашему делу завещаю тебе. Ты жить должен, мой дорогой. Была твой мой единственный. Так люблю тебя, так люблю тебя. А нас все же случали, все же случали. Теперь ты вернулся ко мне навсегда. Всю жизнь я любил тебя, жена моя милая. эту любовь я. Я не пущу тебя, не пущу, не отдам. где зерного пения, Саганкова масла Воронова Варя, Буков, Никита. Тут. Никита, почему ты неделю не был в школе? Разве ты не слышишь, что я тебя спрашиваю? Слышу. Почему ты мне не отвечаешь? Ты не хочешь сказать мне неправду? Тебя не пускал отец? Садись. Садись. Начнем урок. Откройте тетради и слушайте меня внимательно. Сегодня мы разберем с предложением на пройденные правила. Пишите. В нашем теле начало. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ Что это за предложение? В нашем теле началась коллективизации. Определите, подлежащее этому предложению, сказуемое. Есть ли в этом предложении обстоятельства места, времени и образа действия. Ночью вас хочут, хотят зарезать, а школу сжечь, школу сжечь. Не ждали? Не ждали. Мне сон приснился страшный, Вот вы собирались ко мне резать меня, а школу сжечь. Ну вот, я и пришла. Я детей ваших всю жизнь в этой школе учила. Как слепые котята приходили они ко мне. Тыкались, а я их грамоте, добру, правде учила. Иные теперь летают высоко. Ну вот. Меня убить нельзя. Тогда надо убивать всех детей, которых я выучила. Посчитайте, сколько их. Они правду мою нами. Убить меня хотите? А я-то дура к вам по-хорошим, с добрым словом пришла. О детях с вами говорить. Вы, вы звери, оружие на вас надо. Убьете вы меня, это вам не поможет. Все равно будут колхозы, будут школы, всюду дети мои. Здравствуйте, товарищ Петрович. Не волнуйтесь, Евгений Иванович, не волнуйтесь. У нас очень хорошие дети. Но только помните, школа без дисциплины, мельница без воды. М? М? Спасибо. Надеюсь, что? Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Вот ваша учительница Евдокия Ивановна Острогова. Любите ее и слушайте. Поздравляю вас, дети, с началом занятий в новой школе. Спасибо. Как тебя зовут? Татьяна Острогова. Татьяна Острогова. А у меня Спартак. Как? Спартак вернул. Хорошо, Спартак, садись. Варвара Васильевна. Чего тебе, Егор Петрович? Вас там просят. Профессор. Евдокия Ивановна, продолжайте урок. Начнем урок сегодняшнего дня вы не просто мальчики и девочки, вы ученики. Я научу вас читать, писать, считать. Вы будете многое знать. Когда-то, давно, я сама училась в этой школе. Тогда на этом месте стояла маленькая и темная избушка. А учила нас Варвара Васильевна. Ой, все получилось. Я никогда не забывал вас о Антиселе. И школу нашу, и всего, и гимназию, и экзамен. И все помню. Как хорошо у вас тут. Парты маленькие. А помните наш стол? Ленина и скамья. Ты кто будешь?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 Это многие славный путь. Наше село. Вот таким я запомнил на всю жизнь. И улицы, и трактиры и ветла, и три Наша школа. Вон там я сидел. Как похоже это сделано руками наших учеников. А это кто такой? Цыганков Ефим? Нет, Цыганков Сергей. На конце. это друг твоего отца, профессор. Воронов Проб. Здравствуйте, товарищ профессор. Здравствуйте, товарищ конструктор. А вы знаете, Вера Васильевна, мне сейчас так захотелось увидеть, товарищи моих. ребят из нашей деревенской школы. Цыгаткова, Шалыгина-Педил, Старикопытникова, Ванюша-Зернова. Да, да. И узнать, что с ним стало. При советской власти. соберем старых друзей. И они будут слетаться каждый год. Здравствуйте, Варвара Васильевна! Здравствуйте, Пьяния! Раз, вы, пьяния Здравствуйте, Пьяния! Здравствуйте, Пьяния! Свыганцов младший! У меня Починение будет следующее. Жить, это значит служить Родине, но прежде, чем вы начнете, я хочу вам показать вот это. Я прочту вам последний строк. с почестей за деревню под плакучей березой и в юго завеяла могильный холм. А вскоре пришли те, для кого Таня темной темные декабрьские ночи грудью пробивала дорога на запад. Остановившись для привала, бойцы придут сюда, чтобы до земли поклониться ее праху и сказать ей душевное русское спасибо и отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню, и учителям, воспитавшим ее, и товарищам, закалившим ее дух. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой заснеженной могилке, и Сталин мысленно придет к надгробию своей верной дочери. Смотрите, дети, на эту девушку и запомните ее лицо. Слушай, помни ваши слова. Жить так значит служить родине. Сегодня у нас пустили дом, Приезжали фронтовики. Наши танкисты шли в бой, помню зой. Пишу вам из Колымы. Здесь очень интересная работа. Я работаю маркшейдером на шахте Бис-3. Недавно я Ставлен в награде, дорогая Варвара Васильевна, Сегодня овладели порогом. Говорит Москва. Продолжаем передачу указа с президиума Верховного Совета Союза СССР о награждении учителей орденами и медалями Советского Союза. За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей школы Социалистической Федеративной Советской Республики наградить орденом Ленина Максимова Фитра Кузьмича. Учителя 43-й школы, город Свердловск. Мартынову Варвару Васильевну. Директора школы номер один, город Шатры. Майорову Веру Сергеевну. Учительницу школы номер три, город Касимов. Милютину Веру Николаевну. Учительницу школы номер девять, город Ленинград. Наседкину Марии Семеновну. Директора школы номер пять, Город сказать. Николаеву Наталью Петрову. Учительницу школы момент. Здравствуйте, дети. Садитесь. Спасибо. Садитесь. Сегодня я привезла ваше сочинение. В общем, я довольна вашими работами. Особенно порадовала меня хороший язык и глубокий подход к теме. Павел Шалыгин. Да. Эпиграфом к своему сочинению он взял горскую пословицу. Мир держится верностью друзей. Он рассказывает о дружбе великих людей. Герцена и Огарева, Маркса и Энгельса. О дружбе великих вождей революции Ленина и Сталина о том, как поддерживали они друг друга, как ясна была их цель, как свято верили они в победу и как передавали эти традиции дружбы молодому поколению. Валя Воронова продолжает тему дружбы. Она пишет, завтра день слета старых друзей. Это был для нас большой праздник. Враг лишил нас этой радости. Но мы знаем, что все, кто учился в нашей школе, отметят в своем сердце этот день дружбы. Ты права, Валя. Я получила много писем с фронта от бывших учеников нашей школы. Они просят только, чтобы слет старых друзей... Мы провели вместе в День Победы. Он скоро придет, этот день, дети мои. Так можно. Усы. Для да солидности Варвар Васильевна. Мальчик. Да. <свят> Откуда? Раги делайте. Здоровый вам! Не был! Против, где не был! Папа настаивал, чтобы я поступила в Геологическом. Ну и что вы решили? Мне хотелось бы уехать куда-нибудь очень далеко. Обязательно всего. Я буду учить детей, как Варвара Васильевна. Разве вы не одобряете? Что вы, Это прекрасно. Awesome. Uh -huh.